307 сейчас будем писать еще один ключ с кнопками так. где еще один ключ тот Начинаем. Мы будем писать три ключа в машину. Выключаем зажигание. Есть. Вставляем старый ключ самодельный. Есть. И вставляем новенький наш ключик. Сейчас посмотрим плата АСК или ФСК. Есть. Угу. Включите зажигание и нажмите кнопку закрытия 10 секунд. Угу. Ждем 20 секунд, и кнопки не работают. Значит, это у нас плата АСК. Теперь мы будем переделывать на другую плату. Теперь готовим плату под АСК. И будем писать опять по новой. Готово. Начинаем запись. Сейчас пробуем короче закончилась у нас запись peugeot сейчас у нас тут три ключа первым ключом отлично автомобиль завелся убираем его он нам не нужен пока берем вторым ключом заводим отлично и берем третий ключ который мы сделали с кнопками Закрыли, открыли и заводим автомобиль, все хорошо.